Сегодня мы находимся в центре Москвы, здесь у нас объект по бескаркасному остеклению. Вырезалось стекло и потом закаливалось. Друзья, привет! Сегодня мы находимся в центре Москвы, это у нас жилой комплекс, здесь у нас объект по бескаркасному остеклению. Перед нами архитектор поставил задачу. Необходимо закрыть внешний контур лоджии без каркасным остеклением, чтобы не создавалось какого-то визуального разграничения. Здесь у нас проем высота, получается, высота проема 3030 мм, а в ширину 3330. Несколько секций будет, но ну, в общем интересные детали. Давайте в процессе расскажу. Всегда есть на объектах мелкие детали которые необходимо решать. Вот здесь в данном случае специальный профиль сбоку, куда будет глухая часть приходить. И период. Поэтому по месту вырезаем отверстие профиль для этих перил. И сверху у нас еще вот такие вентиляционные трубы. Здесь будет стоять решетка. Соответственно, это тоже предусмотрено, все вырезано, стекло закаленное, потом оно вырезалось, точнее сказать, вырезалось стекло и потом закаливалось. Поэтому вот эти все мелкие детали, мы их, конечно же, обходим, по месту что-то, может быть, решаем, ну, как в данном случае. То есть вот эти вот пазы, их невозможно угадать заранее, все равно по, так как регулировочность профиль и сверху профиль, поэтому... Мы это предусмотрели сразу, чтобы этот профиль был такого размера, чтобы вам можно было в нем сделать пазы и обойти вот эти вот не очень удобные вещи с точки зрения монтажа. Все это очерчиваем, согласовываем с заказчиком все вот эти вот технологические тонкости, которые зачастую по месту приходится допиливать, доделывать, иначе по-другому не получится, потому что высоты неизвестны пока не начнется монтаж. В нестандартных эксклюзивных изделиях у нас алюминий всегда крепится на нержавеющий крепеж, опять же для того, чтобы предотвратить возникновение гальванической пары. А через нейлоновый дюбель, нормальный нейлоновый дюбель, это у нас Fisher 8 на 50. Саморезы из нержавеющей стали Ну, видно, что это нержевика По такому характерному оттенку Закончили монтаж Вот так это выглядит В окончательном варианте Давайте откроем, продемонстрируем, как это работает Как я и показывал, у нас там глухая часть Которая использоваться не будет Так как наверху вентиляция и парапет А здесь у нас открывающиеся створки Сейчас она не зафиксирована была Давайте продемонстрируем у нас, получается, внизу а, есть стопор, который можно для удобства а, ногой открыть. А потом, значит, сверху мы тянем, а, разблокируем створку. Вот такой есть режим проветривания на небольшое открывание, ну, где-то сантиметров 5, наверное. И, соответственно, открываем до конца, открываем до конца, паркуем створку. Створки съезжают в сторону, открываем, а, кстати, между створками вот такой вот пластиковый а, уплотнитель для того, чтобы вода и снег сюда не залетали. А, в принципе, большинство а, систем бескаркасных работает по такому же принципу, то есть створки сдвигаются парковочному месту и а, открываются. Теперь что открыто, что закрыто на прозрачность это не влияет. А, помимо всего прочего, здесь также есть специально, а, здесь также есть специальная лента, с помощью которой сейчас подрегулируем ее, с помощью которой открытые створки а, можно зафиксировать в открытом положении. Подтянули лямпу, зафиксировали ее, и ответы уже они у нас никуда не денутся при таком состоянии. Вот так вот все это выглядит. Ну и давайте закроем. Закрыли, и соответственно у нас каждый из поехал по своей направляющей. Наверху доводчик, опускаем, фиксируем и супер, закрываем.